С вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в обзоре профессиональный набор комбинированных ключей или ключей рожково-накидных в компании TopTool Tool 2601. Набор из 26 предметов. В такой упаковке поставляется сам набор. То есть из плотного картона упаковка. Указывается комплектация набора на упаковке. Ну и профессиональный инструмент. Размеры чехла. Начнем с этого. Ширина чехла 75, длина 66, вес набора вставляет 6 кг. Есть отверстие для того, чтобы можно было повесить набор на стену в гараже или автомастерской. По качеству ткани. Плотная ткань, очень хорошо пошита. Видите надпись Top Tool", профессиональный инструмент, 26 предметов. Материал изготовления инструмента, в данном случае ключей, хромбонадиевая сталь. Сверху нанесено защитное покрытие матового цвета. Сами ключи, когда идут новые, без эксплуатации еще сверху идет смазка маслом. То есть остаются руки немного жирные. По размерам ключей в наборе шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Это вверху. И внизу идет восемнадцать, 19, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. 32 И что важно это сами ключ, модель ключей, которые идут в наборе. Рукоятка идет она немного уже, потому что есть ключи широкие, сейчас я покажу вам. И рожок сам загнут вниз. Вот, допустим, возьмем ключ. У нас есть мелоский. Также 30 мм. Вот он. Он идет, как видите, прямой. В данном случае топтуловский идет, видите, рожок загнут немного вниз. Говорят, что вот таким ключом работать гораздо удобнее. Надпись на ключах, топтул, в данном случае 30 миллиметров размер ключа и номер по каталогу. По данному номеру вы можете найти в каталоге топтул вот ключ, допустим, на 30 миллиметров. Подтверждает, что у вас инструмент высокого качества и это не подделка. Очень хорошее литье из самих ключей. Хорошая полировка, нет каких-то заусинов или цветов от литья, кривизны. То есть все очень красиво и аккуратно сделано. Ну и, конечно же, пожизненная гарантия на инструмент ТОКТУ. А сейчас попробуем его собрать. Чехол вкручивается и есть вот такие липучки. И рукоятка для переноски самого набора. Вес набора 6 килограмм. Подписывайтесь на наш видеоканал. Получайте за это скидки хорошие у нас интернет магазине Оставляйте комментарии и оставляйте лайки, кому помогло это видео с выбором набора инструментов или набора ключей. Спасибо!